Всем привет, добро пожаловать в совершенно новый для меня формат Пробую себя в качестве техноблогера И в этом коротком видео я расскажу и покажу Как и главное зачем менять контроллер винтов в серваке Dell Poveredge R710 Который я надеюсь уже каждый из вас себе купил где-нибудь на авито или на ebay бушный. Они очень дешевые и классные по умолчанию эти серваки идут с контроллером perk 6 i обладающим рядом недостатков. Например, он совершенно не умеет джбот, то есть не умеет работать в HBA, HBA, хостбас адаптер режиме. На подключенных к нему винтах обязательно нужно создавать какой-нибудь RAID разной степени интерпрайзности. По отдельности винты не будут видны в системе. Поэтому если вы нормальный пацан подсан или пацан и хотите гонять православный ZFS с RAID-Z, то сарямба будет кривовато. Здесь есть звездочка мелкий Shift про уникальный драйвер во фряхе, который таки умеет видеть винты отдельно, если ему дать правильную опцию. Но линксовый драйвер так не умеет, и я не разобрался за полчаса изучения исходников, как бы sd опыт можно было бы попробовать портировать в линь. И есть вторая проблема. Этот контроллер работает на батарейках, Предназначение батарейки очень простое. На плате контроллера имеется кэш-память, и в случае пропажи питания батарейка продолжает запитывать диски и контроллер и позволяет успеть сбросить кэш на диск. Скорее всего, вы подобрали этот сервер на помойке. Ему уже лет 10, и батарейка давным-давно села. Если контроллер видит, что батарейка уже старая и мертвая, он тупо выключает кэши и диски начинают работать на скорости ну, порядка USB 1.1. Это поведение можно заверайдить с помощью некоторой бинарной утилиты, которую можно где-то найти в интернетах. Как вы понимаете, эта ситуация довольно ну э, э, такая. Поэтому решением этой проблемы является замена контроллера PERC 6i на какой-нибудь иной, который умеет таки работать в режиме HBA. Таких контроллеров в интернете целая куча, и собраны они почти все на крайне разнообразном наборе из ровно одного одинакового контроллера lsi 92108 8 i Можно долго гуглить и сраться на форумах, какой из них лучше. Этот контроллер меньше греется, а этот перепрошивать в HBA режим проще. Форум с прошивкой не протух. А к этому подходящие провода-переходники существуют. А вот смотрите, я нашел еще один, и он круче всех вас. Для него, чтобы он влез в этот сервер, не нужно паяльникам отплавлять куски пластика. Долго ли, коротко ли? Если вы зачем-то такой же, как я, не рекомендую. То можно сразу приобрести уже перепрошитый контроллер H200 с подходящими проводами у классного чувака на ebay. Ссылка на его YouTube-канал. Процесс замены перк 6 i на этот контроллер я и собираюсь показать в этом видео. Вот он мой сервер. И применить! Применить! Применить! Применить! Применить! Так, похоже, мне нужна тематическая музыка. А, я. Сервер. ZFS. Заменю контроллер в серваке. Аппарат рейд... Зазяшла шварна, Йоба. Заменю дефолтный перк 6 на H200. Стану... Пацан нормальный ZFS RAID Z В хрена себе, как его Упаковали плотно, ладно, я Потом его достану, а пока Давайте крышку открывать, кожух Доставать, кулера, панель Вынимать, эти все друзья мне Закрывают досу к проводам Немногие знают, что у этих Проводов 4000 стандартов И чтоб нужны подобрать Нужно обладать талантом, вот смотрите Бег 6, и вот его разъем Широкий, распакую я H200 Вот его разъем, он уже СФ. F8087 80-87 его кодной макаринтернал МСАС А что же тут у нас в пакетике лежит? Да это же тот самый новый провод а -а -а -а -а -а -а. Кабель в серваке. Заменю соскабель на вот этот новый. Старые отцеплю, на кнопки по бокам разъема надавлю, повторю, и вот этот мелкий провод тоже не негоже более тут иметь аккумулятор. Кейбл менеджмент отличный, провода все четко в пазе спрятаны за пластиковой крышкой, я ее со щелку сразу оттяну и крышку отцеплю, неаккуратно выну, провода из ниши от бэтплейна отцеплю. Сначала, Сначала то что ближе на разъеме лочку надавлю, для второго повторю, аккумулятор тоже выну и в ближайший водоем кину. Новый провод то, что длинный, я помечу изолентой. Отогну защелки, чтобы вынуть перк шестянь. Моментом планку откручусь извести, чтобы не мешало. И в положенное место эта плата встала. Облака. В роли робот-плея важно соблюсти порядок со спортов А и Б. Сюда посмотри, как я втыкаю кабель с мягкой порт Эй, заправо до другие его продеваю И в паз запихаю Второго запишки снимаю Роняю, швыряю и, и тоже я с ним повторяю В разъемы контроллера оба вставляю Закрываю паза, крышку в тайный порт Внутри воткну я слив разделом цешку И затем на место ставлю кулеры и кожу Крышкой корпус закрываю Клаву добавляю и питание включаю Загружусь с того же рейда, вы не трама ФС подсунув МД Адам, без идей на пересоберу ядро с ним, и поддержкой фиста будто его возолью. И Е-Файбу тем же эром первый слот установлю.